Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам покажу, как пользоваться кошельком TronLink. Когда вы открываете ваш кошелек, у вас открыта всего одна монетка, TRX, это трон, и здесь у вас ничего не будет. Вот этот кошелек вам нужно пополнить в тронах, либо использовать валюту для блокчейна Tron. Где взять адрес? Если вы посмотрите вверх-влево, то вы увидите вот эти буковки-циферки под названием вашего кошелька. Вы нажимаете на квадратики и вы скопировали адрес. Где еще вы можете увидеть свой адрес? Нажимаете на Resave, можете сканировать QR-код, либо можете вот нажать Copy Account и вы тоже скопируете свой кошелек. Пополнять можно совершенно любым способом через блокчейн Трон, либо вы переходите в обменник Best Change и пополняете самым привычным для вас способом, например, с карты Сбербанка, либо Альфа Банк, либо Тинькофф. Ну то есть выбираете любую систему, любую карточку, какая вам удобна, и покупаете монеты Трон. Как еще можно биткоины обменять на троны, эфириум обменять на троны. То есть все через эту систему. Итак, я хочу пополнить с карточки Сбербанк. Обязательно пополняем в тронах. То есть мы сюда закупаем трон и в дальнейшем их будем менять. Давайте еще хочу сказать, вот мы можем также завести на трон Link. USDT, но USDT, смотрите, на, на BestChange предложено три варианта. Один вариант, второй вариант, вот это для эфириума, и вот этот вариант – тезер TRC20 USDT. Если вы хотите пополнить TronLink USDT Tether, который работает на TRC20, то есть это путь, по которому будут отправляться ваши деньги. Не путайте, если вы отправите на Tron Link, а он работает, еще раз повторяю, на блокчейне Tron, отправите Tether ERC20, то конечно же ваши деньги просто потеряются. Будьте внимательны, если вы хотите пополнить Tron кошелек, то вам нужно выбирать USDT TRC20 Tether. Надеюсь, я понятно это объяснила. Кому непонятно, еще раз пересмотрите это видео. А мне удобнее пополнить кошелек в тронах TRX. Вот видите, здесь у меня TRX и здесь TRX нажимаю. И сделать обмен внутри кошелька трон в USDT. Сейчас покажу, как это сделать. Отдаете карту с картой, просто за рубли покупаете, получаете троны. Переходите в правую часть, нажимаете калькулятор. Сколько вы хотите получить, пишите или сколько хотите отдать. Ну, допустим, я хочу купить на 5000 рублей тронов и рассчитать то есть видите здесь побледнее а здесь поярче все что выше к началу это все дает наибольший выгодный обмен далее сбербанк пишите сюда свой номер карты пишите ту сумму какую вы хотите выбираете Трон ТРХ, он пишет, сколько он вам даст за 5000 рублей. Он вам даст 897 тронов. Будет еще комиссия. И вот здесь необходимо поставить счет. Вот здесь постоянно предлагают помощь, нам это не нужно. На счет. Давайте Посмотрим, где же взять этот счет. Переходите на ваш TronLink, копируете вот этот адрес и устанавливаете его вот сюда. Далее заполняете ваш e-mail, вводите ответ и пишите «Обменять». Помните, если вы обмениваетесь через карточки, то у вас могут потребовать верификацию карт. И далее все будет интуитивно понятно. Обязательно читайте условия, которые сопровождают каждый ваш запрос. Что нужно сделать для обмена. Вот так легко можно купить троны с любого вашего ресурса, где у вас есть деньги. После того, как ваши деньги отразились на балансе, вам необходимо их зафиксировать и перевести в USDT. Вообще, это очень удобно пользоваться Линком, и так как криптовалюта, она очень волатильна, поэтому если вы выводите сюда свои деньги со своих проектов, со своих бирж, то их нужно сразу же фиксировать в USDT. USDT это стабильная монета, она приравнена к 1 доллару. То есть она не меняется. Вот сколько она есть на сегодняшний день, какая у нее цена, такая она и есть. Для того чтобы перевести монету в USDT Tether, вам необходимо нажать вот такую кнопочку Swap. И вот такая страница, где мы можем спокойно обменять деньги. Вот смотрите, он мне показывает, какой у меня остаток в TRX. Нажимаем «Макси». Ну вот он мне показывает, что вот эту сумму я могу обменять. Но я обменяю меньше. Хочу оставить порядка 3-4 долларов на комиссии, на газ. Это обязательно, иначе у вас ни одна транзакция не сможет произойти, если у вас не будет монет. ТРХ для газа. Далее выбираете токен. Выберите токен. Фиксировать нужно. Здесь вы можете обменять на любую валюту, но мне сейчас нужен тезер USDT. Нажимаем. И видим, что вот здесь, что у меня получится обмен. И э, зафиксируется 24,95 и там еще. И нажимаем кнопку «Менять». После того, как вы обменяете ваши деньги, они могут у вас вот здесь на главном поле не отразиться. Для того, чтобы их найти, вам нужно нажать вот на крестик. Видите, здесь есть монетки различные. Здесь у вас отразится USDT. Нажимаете плюсик, и он у вас будет отражаться на главной странице. На этом все. Надеюсь, вам все было понятно. Делайте. Через несколько дней официальный запуск IT4, мы работаем только с Tronlink, работаем только с USDT, соответственно, кошельки у вас должны быть готовы и на кошельках у вас уже должно быть не менее 100 долларов USDT. Как всегда, мои ссылки внизу под видео. Если вы зарегистрируетесь в мою первую линию до 24 июня и у вас будет на кошельке с не менее 100 долларов usdt напишите мне пришлите скриншот я активирую доступ к заработку в айти 4 на это все и до следующего урока